Приветствую вас. Сегодня поговорим о том, как установить самую простую процедуру в Windows 10, это дата и время. Как видите, вот справа у меня сейчас 28.10.0 часов 22 минута, хотя у меня по киевскому времени 23.22. Соответственно, если мы сюда кликаем, у нас что-то показывает, но не дает ничего менять. Никуда мы не идем, так оно и есть. Соответственно, нам нужно или поменять свой пояс, или установить все вручную. Идем в параметры, вот, в пуск параметры, колесико это нажимаем, и идем в время языка, вот, в серединке у меня, и заходим сюда. Соответственно, самый простой способ, у меня стоит московский свой пояс, меняем его на ваш, в данном случае Киев. И у меня все автоматически поменялось, да? Если нам здесь сильно приспичит, отключаем установить время автоматически. Соответственно, что делаем? Мы идем в изменить. Установка даты времени вручную. Меняем дату, меняем время. Вот. И жмем изменить. Соответственно, все поменяется. Но да, все поменялось на то время, что у нас текущее. Да. Соответственно, наверное, все-таки часовой пояс лучше ставить тот, что вам нужен, но может быть нужен другой часовой пояс, даже если вы находитесь где-то в другом месте. Да? Автоматический переход летнего времени обратно можно отключить. В принципе, многие страны уже отказываются, и вроде бы и в Украине это уже последний раз перевод, но если у вас, например, Села батарейка на материнской плате, у вас будет биос спрашиваться до даты его начала жизни, начала запуска. Вот. И вам все равно нужно будет эту процедуру проходить. А, вот. Тут же вы можете синхронизировать время вот, с сервером Windows. Какие впоследствии это приведет, сейчас посмотрим. Я особо этим не пользовался никогда что он скажет, ну ничего не поменялось. Хотя подозреваю, что если мы сейчас поменяем, даже сейчас просто поменяем. Да, часовой пояс, то поменяется и это дело. Ну, короче говоря, правильно это установить правильный часовой пояс, но если вам нужно, может поменять вот здесь настройки, но установить, подключайте все, что может влиять на то что поменяется время потом ну, на этом все собственно подписывайтесь на канал делитесь видео ставьте лайки